Damn, yep, dad. No, Yeah, we sure. Thank you. Нет, я под. Who have them?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 Невка. Ну... Mm. Не еху. У mm -hmm. Смотрите, папа, папа, папа, деб, папа, деб, папа, деб, папа, There, well. Okay. É, Все это Clay! Подпишись А мне, Пап, Девка. Шива. Еще. Па. Куди вы? Нет, So we They've come Okay. Тихо. Не. No. Девка. И его... Ну... Все не